Всем привет! У микрофона капучинка. Сегодня у нас будет открытие боксов. Добавляйтесь ко мне друзья, можем сыграть в дуэль. Ну, а мы начинаем. Сегодня у нас будет открытие классического боксов. Первое, что мы сделаем, это их закупим. У меня сегодня день рождения, поэтому поставьте лайки, подпишитесь. Ну и давайте закупать их. У меня есть 4 бокса, которые ну, мне выпали за поднятие уровня. А прямо сейчас мы возьмем и закупим все боксы, которые нам нужны. И первый бокс – это будет Ривл. Покупаем по 9 боксов, по 9, и грузится, грузится, а сейчас подождем немного, и с этом что ли проблема Так, ривел загрузился. Следующий, мы покупаем Фейбл, но покупаем его 8, потому что один у меня, ну, я взял его за поднятие уровня, Третий это Скорпион мой самый любимый. Еще раз говорю, поставьте лайк, подпишитесь. Нам сегодня должна выпасть Арканы. Ну и последний это новый Эмприл Бокс. Чуть ли не купил 32, ну ладно. Я бы был бы не против. Все. Переходим к открытию боксов. За скриншотчик, как без этого-то. Надо за скриншотить. Да. Поставьте лайк еще раз и подпишитесь, но мы начинаем. Первое, что мы сделаем, мы откроем Ampril box, забустаем, будем. Да, как без бустата. И начинаем открытие. И первое, что нам падает, пролетает палас и выпадает тег 9 тропик. Я очень рад. Теперь этот не бустать, бум раз через раз. Где-то так примерно. Открываем. И. Блин, что он так долго крутится? Блин, ребята, увидите? Почему оно так долго крутится? Нет, ну, правда, вы же видите. Когда она остановится? Что? Ребята, вы видите? Оно уже где-то около минуты крутится. Когда рулетка остановится. И нам падает G22 Scale. Ну, неплохо. В принципе, неплохо. Открываю еще один Emperor Box. Забустаю, на всякий случай. И, ну, открываем. А, этот, похоже, опять так же будет крутиться. Что? Что? Почему оно опять так долго крутится? Эмприл коллекция, что с тобой не так? Ребята, что не так с Эмприл коллекцией? Блин, что? Она не хочет останавливаться. Кстати, почему-то вот пролетают эпики, легендарки, а арканы не пролетают. Я не знаю, хотя вот пролетают одни и те же, что-то забаговалось. Что случилось? Вы что, ребята? Поставьте лайк, чтобы разлагалось. В чем проблема, я не понимаю. Ребят, вы сами все видите. Наконец-то она начинает. Нет, она не начинает останавливаться. Что? меня вылетело. Похоже, были проблемы с анетом, сейчас я все настрою и вернусь. Я вернулся, и мы продолжаем открытие боксов. Здесь больше такого не будет, и да, это как-то очень быстро, и немного не хватает, до да. рарки, но КР-12 тоже неплохо. Делаем второе открытие, и здесь опять... Нет, не выпадает Фаб Курсет Файр. Я, в принципе, рад этому. Я хотел себе такой скин, забустая на рарки и, наверное, начинаю, открою. И падает почти юмп. Я был бы рад юмпу. У нас уже ролик длится 4 минуты. Неплохо так. Я беру, открываю. И М4 Арки цун. Блин, почти. Там, кстати, был Дезертигл легендарный. Открываю. еще, один. Надо забустать. Нам надо, чтобы мне выпало какая-нибудь сегодня Аркана. Аркана. Да хотя бы даже Рарка. Фамос Энджер. Фамос Энджер. Два Фамос Энджера. И мне не выпадает ни один. СМ1014. см выпадает Тропик. А Бустая, Ну, хотя бы на Энджир. Хотя бы на Endure. Мне нужен Энджир. Я был бы рад Энджеру и G22 Scale. Ну, мне уже выпадал. Мне не нужен. Ладно. Отк... У нас закончился Эмприо. Начинается Фейбл. Бустаем на Самурай и на 5.7 Веном. Открываем. И что мне дропнется отсюда? Бластер, джангл, Джангу, это неплохо, мне кажется, на петуху из Юн это самый красивый скин, ну, правда, согласитесь, мы снова на Арканы и открываем, пролетает GG22 Стерфау и до Ворма, Ворм, немного не хватило до Ворма, было бы очень прикольно, если бы мне выпал Ворм. У меня на калшане эту скина, я конечно могу купить. Фан, фау, тактикал, тактикал. Нет, немного не хватает. Аврора. Я бы хотела бы себе тактикал. Аврора тоже неплохой скин, но у меня есть тропик. Поэтому я думаю, что пролетает аркана. И ворм. Это ворм. Это ворм. Нет. Темсито, то. Блин, обидно. Я Ключу дальше и упадает. Опять джангл. Снова джангл. Ну, я думаю, что это неплохо. А, продолжаем открывать фейбл бокс. И что нам дропнется из фейбл бокс? И это G22 Starfall. быстро здесь кибер. Да нет! Почему mp 7 по 7 Зачем ты здесь вообще нужен? А фейбл уже подходит к концу. Блин, обидно, конечно же. А, я снова открываю и выпадает... Я думала, опять по 7, но это FNFL. На FNFL у меня есть скин, поэтому не надо. А, у нас пошел бокс. Box. Rivel Box. Надеюсь, что-нибудь дропнется. И это почти, почти там был эпик и аркана. Ну ладно, почти немного хват... не хватило, немного. Пока что бустать ничего не буду. И это Инферно. Инферно. это хорошо. Инферно это хорошо. Он не такой уж и дешевый. Давайте, мне нужен любимый бист или генезис. Пожалуйста, открываем. И, ну, что выпадет, что выпадет? Карбон пролетает. Скул? Это скул. Скул неплохо, согласитесь. Скул это неплохо. У нас уже подходит к концу. 15 боксов остается. И выпадает в Москву. Ну, ирон. Зачем мне ирон? Конечно, без ирона никуда. Да, ривел. Остается всего лишь 5 ривел-боксов. Открываем, и... Нам дропается почти джитси. 22 скул. Да, скул тоже красивый скин. Скул красивый скин. Бист или генезис. Открываю, и... Давай, надо открыть, открыть. Именно открыть. И... Карбон, карбон, карбон! Фамос Я не против. Фамос красивый. Это вторая рарка. За сегодняшний день. Фу, я рад. Открываем. Надо запустать на Генезис. Обязательно на Генезис. И открываем. Надеюсь, мне выпадет. Аркана, аркана. Карбон пролетает. Аркады, аркады. Немного не хватило до аркады. МП-7 аркады. Блин, так обидно. Правда, ребят, обидно. Сейчас запустать надо. Именно запустать. Я хочу, чтобы мне сегодня хотя бы Стартрек выпал. Запросы большие, но я хочу Стартрек, чтобы купить себе какой-нибудь потом, я не знаю, скин. Либо же разыграть голду. Кстати, сегодня я разыграю голду. Мало. Некромантер, некромантер, Немного не хватило до некромантера. До некромантера немного не хватило, ребят. У нас уже 10 боксов остается. Риву. Открываю Риву, и там пойдут Скорпион боксы. Мои любимые боксы. Фамас Хул. Хул. По 90 пилот. Ну, зачем? Камон. Ладно, начинается Скорпион. Все надежды на Скорпион бокс. Хотя здесь еще есть два Фейбла, два Фуриуса и один Origin. Еще пять боксов. То есть, ну, суммарно получается 14 боксов остается. Бустая на Арканы. На Арканы надо забустать. Начинаем. И Фесс. появляется Спринг. Спринг не против. Спринг это мощный скин. Красивый, мне он нравится. Открываю и выпадает. Карбон, карбон, карбон, нет. Далматинец, ну блин, Далматин. Ну зачем мне Далматин? Ладно, Кэр Драгон, Кэр Драгон. Надо Кэр Драгону. Начинаю, давай, открываем бокс. Кэр Драгон, Кэр Драгон. А Кэр Нана? Блин, да Нана не хватает. Скорпион, давай, нам должен выпасть что-нибудь. Сейчас без буста, потому что я думаю, может, что сработает. И юспрей. Нет, юсплайн. Лучше бы юспрей. Скин. Мне не нравится юсплайн. Сейчас запускаем на юнкомонке, Чтобы выпало, ну, аркана. Типа все противоположно. Надеюсь, мне получится все. Да, много пролетают юнкамонок, рарок. И, ну, конечно, забустал на юнкомонке и выпала юнкамонка. Как без этого? Почему бы не забустать его монарка, и мне бы выпало аркана. Ладно, открываю и опять далматин. Опять далматин, ребята. Бустаю на АКР Драгон. Надо забустать. Именно забустать. О, забустаю на Самурай. И, ну, даже на... Вот, даже забустаю на Легендарке. Легендарка была бы уже бы очень хорошо, да даже эпик. Даже рарки был брат. Бы а вон драгон, а вы драгон! А драгон! Просто далматин, далматин, я тебя ненавижу. Если бы не ты, мне бы выпала какая-нибудь либо аркана, либо легендарка, ребят. Просто вы видели. Вы видели просто. Блин, опять пустая на, э, на легендарке. И. Так. Сейчас. И выпадает П350 нано. Это неплохо. По-350 нано это неплохо. Э, открываю последний Скорпион бокс без буста, без буста, потому что буст может фаб пород и это юспрей нет, аквамарин, аквамарин, ребята, остается 5 боксов. пять боксов. это два фейбл, сейчас откроем два фейбл без буста, без буста открываем и ну конечно акит карбон, обидно, обидно, открываю еще один фейбл бокс, еще один фейбл бокс я открою да, у 4 пролетает, это бластер. Ну, бластер, конечно, зачем нам? что другое нам нужен, бластер. Бластер. Открываю. Фуриус бокс. Хочу себе э, фури или форос спирит. Давайте. Ребята, мне должно что-то выпасть из них. Пролетает дезертигал и... Ну, но ну. Ну, неплохо, неплохо. Открываю еще один бокс. Фуриус бокс. Без буста. Потому что без буста может получше будет. И Юмбшарк. шар ребята! Это моя третья рарка. Третья рарка. Блин, остается Origin Box. Хочу себе Трэжин Хантер. Так. Или Незет. Открываю и дропается, дропается. Давайте. Аркана, аркана, аркана, аркана. И Пиксель. Пиксель, он сейчас дорогой, так как коллекцию удалили. Да, того ну, неплохо. В принципе, неплохо. Я сейчас все продам это и узнаю, сколько ну, у нас выйдет всего, поэтому вернусь через несколько минут. Но для вас это покажется мгновение. То есть раз и все. Я сейчас все продам, посмотрю. То есть у нас было три рарки и 10, нет, даже 11. Одиннадцать комолок и все остальное это юн-комолоки. Да. Ребят, Того ребята вышел, получается, я продал все скины, у да, меня вышло около трех скину, голды. Оставил, То же самое шар, шарки я не стал Фомас продавать. Фомаску, и, э, да, и, и так далее. Некоторые скины я, я оставил себе и поставил. Голду. И поэтому да, я вот, голды. вышло где-то около трех лай, голды. Если хотите, могу разыграть несколько скинов. Поэтому давайте, все в ваших руках.